Всем здравствуйте! С вами я, Кагаточек, и в эфире новогодний выпуск передачи про котиков «Котик-шоу», в котором мы узнаем главные новости в кошачьем мире и встретим наших важных приглашенных гостей. А именно сегодня у нас будет специальный гость – родственница Кота Бендера, который стал главным кошачьим мемом этого года. Поэтому не забываем ставить лайки, обязательно оставляем любой комментарий или вопрос под роликом, который вы хотите задать, и не забудьте подписаться на канал, если вы еще до сих пор это не сделали. Ну а мы начинаем! Вот-вот наступит Новый год, а это значит, что грядет очередное нашествие всех пушистых котиков на эти посаженные деревья в доме, то есть елки, такие украшенные с красивыми шариками на веточках, так и чешутся лапки полазить по ней. Ну а героем данного эпизода стал котик по имени Мартиз. И специально для вас мы связались с ним в прямом эфире и сейчас зададим ему несколько интересных вопросов. Здравствуйте, Маркиз! А, добрый вечер, Коготочек! Первый вопрос, который нас сильно интересует. Сколько раз вы успели уронить елочку в этом году? Ну, в этом году люди сильно укрепили елку дома. И стало довольно-таки трудно это сделать. Но с учетом таких сложностей я уронил ее уже четыре раза. Аж целых четыре раза? Вот это я понимаю рекорд! Мой низкий поклон вам за это! А ваши близкие уже знают, что вы настоящий рекордсмен по уронению... Уронянию... Урони нянею. Урони нянию правильно будет. Спасибо. Как отреагировали ваши близкие, когда узнали, что в по ронянию елочек дома? Ну, моя жена сначала не поверила, сказала, что я опять валерианки напился и все придумываю. Но когда меня показали в трендах ТикТока, она заплакала от счастья и гордилась своим мужем. Правда, хозяин теперь вообще приколотил елку гвоздями к полу. Но я верю, что смогу ее еще раз уронить. Я уже купил специальную маленькую болгарку для этого. Спасибо большое, что вы ответили на наши вопросы, Маркиз. Надеюсь, на этом ваши рекорды не остановятся. И вы сможете еще всем показать мастерство в ронянии елочек. Спасибо вам, Коготочек. Это не нарисованный кот, а настоящий. Но поверить и правда трудно. Героем следующего эпизода становится британский котик по имени Писко из Нью-Йорка, который невероятным образом схож со всеми узнаваемого кота из мультфильма Шрек. На его инстаграм уже подписано больше 600 тысяч человек. Вот что рассказывает про него его человеческая мама. Когда Писко только к нам попал, он был совсем не таким, какой он сейчас. Очень пугливым и терпеть не мог, когда его обнимали и вообще прикасались. Но любовь новых родителей растопила сердце пушистого красавчика. День за днем он все больше привязывался к ним, а глаза становились все больше и больше. Я думаю, что с такой симпатичной мордашкой он сможет даже банк ограбить. Ему нужно просто прийти и сказать: можно мне немножко денежек! И ни один кассир не откажет этому симпатичному котику. И хоть Писка теперь любит обниматься, хозяйке пришлось еще долго учить малыша позировать на камеру. Все фотографии, которые принесли ему популярность в соцсетях, результат очень долгой работы. Сейчас контент в профиле котика не ограничивается милыми фото. Девушка делится с подписчиками секретами ухода за кошками, способами их обучения и многим другим полезным приемом. Ну а с нами на связи кот из Украины Степан, чья популярность резко выросла после поста певицы Бритни Спирс. Он даже получил контракт от модного бренда Валентины. Здравствуйте, Степан. Всех витаю. Расскажите, как изменилась ваша жизнь после поста Бритни Спирс? Вы проснулись, как обычно, утром, и вот вы уже звезда мирового масштаба. Расскажите, каково это? Это очень круто. Появилось много работы. Приходится проводить много фотосессий в разных костюмчиках. Иногда даже я не понимаю, чего от меня хотят хозяева. То ли пофоткаться, то ли поиграть... Или и то, и другое. В общем, дел теперь очень много, что даже не успеваю все. Как получилось, что вас репостнула певица Бритни Спирс? Певица делилась новостями про свой фильм о ее семье. Но огромное внимание фанатов устремилось именно на мою фотографию. Где я сидел с невозмутимым лицом и ждал, когда моя хозяйка приготовит что-нибудь вкусненькое. Эта фотография набрала много лайков и комментариев. После чего моя жизнь изменилась, и я действительно проснулся уже с котиком. Это словно сказка какая-то. Вы не думали теперь еще и заниматься пением, как другой известный кот по имени Кифнес? Ведь вас репостнула такая известная певица Бритни Спирс. Возможно, но мы это еще рассмотрим. Подумайте над этим. Иногда даже проще понять язык котика, чем то, что поют сейчас современные артисты. Это я, когда пытаюсь различить слова в песне. Спасибо вам, Степан, за уделенное время. Ну а мы движемся дальше. У нас в гостях кошка Мурка, эксперт в области кошачьей дисциплины. Мурка, займите свое место поудобнее. Сейчас мы возьмем у вас небольшое интервью. Здравствуйте, Мурка. Мы бы хотели задать вам как эксперту один важный вопрос: почему кошки по ночам носятся? Но в терминологии это явление носит название кошачий ТГДК. Бывает несколько видов ТГДК. Первый – это ночные забеги. Когда у котика остается слишком много энергии за день, ее нужно выплеснуть ночью. Наверняка вы замечали, что многие котики днем спят, а ночью занимаются тегедеком. Так вот, это из-за нарушения режима дня. Для животного, как и для человека, очень важен четкий режим дня. Животное старается подстроиться под ритм, в котором живет его хозяин. Поэтому если человек ведет себя непоследовательно, ест, спит в совершенно непредсказуемое время суток, то и у животного с активностью происходит хаос. Второй вид тагадеты называется «одержимый дьяволом». Это малоизученное явление и в какой-то степени даже паранормальное. Котик в ночное время не просто носится, а проявляет дьявольскую активность. Царапает стены, громко мяукает, носится, словно их целая толпа. Некоторые люди не на шутку верят, что в их питомцев вселился дьявол. И начинают своего котика поить крещенской водой, читают молитвы и даже вызывают священника. Чтобы изгнать беса из кошки. Ведь даже в романе Мастер и Маргарита черный кот по имени Бегемот был одним из присных воланда князя тьмы. Вот это да! Да, и кстати, проявление одержимости более сильно именно у черных кошек. Еще с древних времен считалось, что именно ведьмы использовали своих черных питомцев на сборищах и шабашах, а некоторые даже совершали на них полеты. А сами ведьмы в случае необходимости принимают обличие черных кошек. У вас не бывало никогда странного и необъяснимого поведения? Да нет, что вы. Давайте перейдем к следующей теме. <свы> У нас в гостях родственник знаменитого кота Бендера из популярного ролика Милкающего кота», ставший главным мемом этого года. В сентябре в ТикТоке распространился ролик с толстым черным-белым котом который и так, словно чего-то требует, и при этом пристально смотрит на своего хозяина. На кота обратили внимание огромное количество русскоязычных пользователей соцсети и превратили его в героя мемов. И даже подружились с его владелецей, пожилой жительницей Австралии. И вот у нас двоюродная сестра, троюродного мужа, кота Бендера, кошка по имени Пушистик. Привет, Пушистик. Привет, Коготочек. Ого, вы тоже видите бабочку? Как она залетела сюда? Да это же моль. Она сейчас начнет наши шторы кушать. Надо ее поймать. Эй, ты литучий засранец. это были технические неполадки. Вернемся к вам. Вы немного схожи с Бендером. Расскажите что-нибудь про своего родственника. Ну, кота зовут Бендер, ему 13 лет и живет он в Австралии со своей 70-летней хозяйкой по имени Нелла. В роликах она просто начала показывать, как живет ее котик. Рассказывает о том, что пытается посадить кота на диету. Если что, Бендер весит 11 килограмм. Естественно, коту эта диета не нравится и он все время требовательно мяукает, постоянно поглядывая на свою хозяйку. Что и попало на сам ролик, который сразу же стал вирусным. Видео стало шаблоном для мемов, в котором каждое мем сопровождалось какой-то критикой или призывом. Мы можем сейчас позвонить Бендеру и задать ему пару вопросов. Да без проблем. Я буду переводить его, если что. Привет, Бендер. Мы из России вам звоним. Канал «В мире сказок». Можете ответить на пару вопросов? Снова вопросы? За ответы на них? Я требую. Пять сосисок. Четыре колбаски, три ветчины, пару сарделек, килограмм сметаны, десять куриных ножек. Мне кажется, в него вселился без обжорства. Один только вопрос, Бендер. Сколько вы заработали на своей популярности? Мне кажется, он ждет хотя бы одну сосиску. Ну, не получилось, к сожалению, взять интервью у кота Бендера, но в следующий раз мы постараемся с ним снова связаться. А теперь я хотел бы задать вам вопрос, мои дорогие зрители, на который вы можете ответить прямо сейчас в голосовании, которое выйдет в правом верхнем углу. А вопрос будет несложный. Какой ролик вы бы хотели увидеть в следующий раз? Про кота Барсика и зачарованную игрушку? Про котенка и потерянное время? Совсем другую и новую сказку? Или второй выпуск шоу Котик Шоу? Не стесняемся и нажимаем на то, что вы действительно ждете. Друзья, на носу Новый год! И в честь этого мы хотим пожелать вам, чтобы в следующем году исполнились все ваши самые заветные мечты. Чтобы все дела легко выполнялись, а удача всегда помогала этому. Чтобы было много новых друзей и новых знакомств с хорошими и добрыми людьми, а старые друзья стали еще ближе. Чтобы вы не ругались со своими близкими, а наоборот помогали друг другу во всех делах и начинаниях. Чтобы любовь и счастье царило в вашей жизни каждый божий день. Чтобы было веселье и радости сполна, а грустные и печальные события обошли вас стороной. Чтобы вы не болели и было много-много здоровья у вас и ваших близких. С Новым Годом, товарищи! Не забудьте поставить лайк, оставить любой комментарий под роликом и подписаться на канал. И не забудьте поделиться этим роликом со своим другом. Чем больше будет от вас активности, тем живее будет канал в мире сказок. Ну а на этом мы заканчиваем. Всего вам доброго и до встречи!